Обзор лиственницы сибирская. лиственница сибирская, у нас на сайте есть там большие саженцы, это трехлетние саженцы, там тоже в описании можно посмотреть, это лиственница сибирская, двухлетний саженец. Опять, растет она быстро, хвою сбрасывает, осенью желтеет тоже прекрасно на изгороди на экраны то есть это просвечивается когда изгородь то есть, экран то есть зимой она полностью голая почку она начинает бить самая первая из хвойных это то есть тут понимаете тоже сроки отправки определенные вот сейчас она сбросит перезбору как тем как сбросит она почку ой извиняюсь хвою и мы тогда начнем отправлять, или она хотя бы пожелтеет. Если она придет уже без хвоек, вам, это ничего страшного. По сантиметрам, видите, сантиметров сорок. Но я хочу вам сказать, что здесь есть и по 10 сантиметров. То есть будем отправлять, там видно будет. Но отправляем мы в основном средние саженцы. Это, то есть где-то примерно, ну, сантиметров от 10 до двадцати. Но вы не переживайте, она пойдет очень хорошо у вас Это двухлетка, вот там есть еще меньше Здесь, наверное, тень была Поэтому она так плохо тут выросла Но она живая, прекрасно себя чувствует Даже начала бить вторую почку Но так сильно не дала Но удивительно, живучее дерево, кстати Просто поражаюсь вот тоже у нас тут вот... Они бьют все вторую почту, но на этом, уважаемые друзья, обзор окончен длительницей сибирской двухлетки. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войный дворик. Всего доброго, удачи!